Приветствую всех подписчиков моего канала. С вами Лена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Возвращаюсь, друзья, я к проекту Грэмми Гейм. Для меня это новый проект. Я впервые в таком проекте участвую. Ну, вот, как бы, изучаю его, да, скажем так. Ну, что же хочу сказать. Оказывается, неплохой проект. Сегодня я, ну, я тут каждый день по 200 коинов вывожу. Минималка 200 монет вот этих коинов. И вывожу я, друзья, на Faucet Pay. Первый вывод я делала на Payer. Payer берет комиссию, и того 2 цента, комиссия цен, да, и что там, 1 цент. Faucet Pay комиссию не берет. Приходит полная сумма, как бы, да, 2 цента, значит 2 цента. И сегодня я вывела 1000 коинов, это 10 центов на Faucet Pay Комплект 11-11, вот 22-11. Все замечательно, кошелек-то я не открыла. Сейчас я открою кошелечек и вам я все покажу. Довольно-таки неплохо. Можете работать, зарабатывать, работать без вложений, так как при регистрации дается машина в подарок. От Grammy Game ноль. десять. USDT одиннадцатое ноября платит инстантом. Все замечательно, только не забывайте активировать раз в 24 часа заходить в кабинет и активировать машину. У меня в минуту идет 13 коинов ежеминутно, как бы и завтра я зайду и опять активирую машину. Также ежедневный бонус не забываем забирать, дают 10 монет. Вот. 10 коина получила. Ну и как я сказала без вложений здесь на серфинге вот earn тут на ferval. можете работать и вот визит веб-сайт и что у нас тут вот одна рекламка пока что также Шортлинг, кто любит зарабатывать, битсвал. Что у нас здесь? Сейчас загрузится. А здесь нет ничего пока. Вот. Ну как-то так. Я рискнула на 1 доллар. Бог с ним, с этим долларом. Вот. И я списалась со своим пригласителем, пригласитель иностранец. Он очень нахваливал этот проект. В общем, ну, будем работать. Набирайте 200 монет и выводите. И еще раз повторюсь, не забывайте активировать машину. Если свою машину не активируете, то, естественно, и дохода не будет. Так что все замечательно. В принципе, все Хорошо. Благодарю всех за просмотр. Работает, платит. До новых встреч.